Здравствуйте, это продолжение тестов в сезон 16-17. На повестке дня на сегодняшний момент сейчас неизвестные мне лыжи номер 303. Вот и э, что могу по ним сказать? Лыжи, которые меня реально порадовали, порадовали меня некими рядом аспектов. Ну, во-первых, конечно, я их узнал, уже понятно ежу. Тут сложно не узнать, потому что они очень характерные. Вот. И они меня порадовали во всех аспектах Они меня порадовали тем, что они стали, как мне показалось, лучше, чем были в прошлом году То есть можно сказать, что их доработали что-то там поделали В прошлом году у меня к ним были нарекания Серьезные по поводу цепляния задников И, собственно, входов в поворот Сейчас у меня их нет а В этом году меня порадовали лыжи цеплечести на кодах На жестком вельвете То есть надо сказать, что этим лыжам сегодня крайне не повезло Им попались условия, но, мягко говоря, не их то есть, ну, не, не под их уровень. То есть, это вот, значит, новичковые лыжи должны на таком морозном дубовом вельвете. А сейчас, в общем-то, 7 утра, как бы никого народу нет, и склон весь наш. А, должны лажать абсолютно четко. Эти не ложали, и более того, мне как-то даже было на них весело ехать. То есть, не было никакого ни стрема, ни как-то ни шухера, ни счет. То есть, мне было не страшно, не стремно. Ни на крутых участках, ни на пологих. То есть, лыжи, как бы, в общем-то, у меня манили на разгонять их, мне этого хотелось у меня было какое-то к ним доверие, сразу оно появилось потому что, в общем-то, никаких проблем с лыжами не было вообще на коротких поворотах все очень более-менее отлично, вообще на крутом склоне хороший держак, не скажу, что, конечно, он безупречный, нет, он не безупречный но для лыж этого уровня он ну очень хороший Вот действительно отличный а, я знаю, как бы даже некоторые лыжи лучшего уровня, там, слабом категорий в общем, которые так, не держит. Лыжи ровные по геометрии, то есть идут хорошо, и дугу, при том дуга вариабельная. Мне очень она понравилась. Если при этом вы уже начинаете ловить вот эту вот загрузку задника носка, можно очень достаточно весело и интересно этим играться. Она разная, действительно, как бы так, по ощущениям. В общем, лыжи интересная по катанию, надежная, стабильная, и я готов ее рекомендовать, и, в общем, как бы для новичков... И каких-то, в общем-то, как-то, общем то ну, развивающихся лыжников, которые действительно хотят прогресса, хотят развития. И при этом и в карвинге, и не в карвинге тоже. На мягком склоне я не думаю, что с ними будут какие-то трудности. Конечно, мне трассы нет, но на мягком склоне да. В общем, хорошие лыжи порадовали действительно реально, очень интересные и хорошие, кайфовые. Мне было весело, и я поставил достаточно неплохие для них оценки. Но ну, надеюсь, что, может быть, как-то что-то еще мне попадется интересного и... У них появится какой-то достойный конкурент Но пока вот так Все, я пойду в следующие Ставьте лайки, подписывайтесь на сайте Все новости, заходите на каналах, на соцсетях Все, встретимся на тестах следующих Луч, пока